Приветствую всех на моем канале. С вами Ирина. В сегодняшнем мастер-классе я буду делать серединки для бантиков из стразовой цепочки, бусин и полубусин. Кому интересно, оставайтесь со мной. Для работы понадобится кусочек фетра, цепочка со стразами у меня цепочка со стразами размером 2 миллиметра полубусины с диаметром 4 миллиметра и бусины тоже с таким же диаметром Цепочку я буду разрезать вот такими крепкими ножницами. В работе будет помогать универсальный клей. У меня момент кристалл. У вас может быть какой-то другой клей. Понадобится пинцет. И зажигалка. Цепочку из стразов я разрезаю на отрезки. 5 стразиков. На одну серединку нужно 6 таких кусочков. Я нарезала уже на 2 серединки. Облегчит работу ватная палочка или ушная палочка. Такие палочки можно купить либо в аптеке, либо в каких-то галантеринных магазинах. На фетр я нанесу несколько полосок клея. По ширине я примерно понимаю, что это будет чуть больше сантиметра. Вот такие полосочки я наношу одну возле другой. Кончик ваты должен быть влажным, тогда полубусины хорошо берутся. И первый ряд у меня будет из полубусин. Поправлять бусины лучше сухим концом. Теперь стразики. Лучше брать пинцетом. Они очень мелкие. И самое важное, здесь положить эту полоску так, чтобы стразы смотрели вверх. Они легли на бок. За полоской из стразов опять следует ряд полубусин. Закончился промежуток с клеем и я наношу новые полоски клея. Много сразу наносить не нужно, потому что этот клей быстро застывает. И опять полубусинки. И стразы. Работа эта совершенно несложная. Каждый может сделать себе красивые серединки. Здесь можно менять цвет, можно менять размер полубусин или бусин. И у вас всегда будет под рукой оригинальная красивая серединка для вашего банда. Здесь пальчиком даже хорошо нужно придавить к фетру, чтобы наши детали как бы утонули в клею. Тогда они будут лучше держаться. И здесь клей экономить ну, неразумно. Уже делать так делать... Вот видите, как быстро можно сделать свою серединку. Я специально здесь не укоротила это видео, чтобы вы понимали, что за 5-6, ну максимум 7 минут можно сделать оригинальную серединку для своего банда. И еще пару рядочков я положу без камеры. А теперь вторую серединку я сделаю из бусин. Здесь цвет айвари и розовый цвет. Диаметр бусин тоже 4 миллиметра. Здесь я наношу клей. Извините, не увидела, что вам не видно. Сейчас все будет хорошо видно, не переживайте. Бусины я набираю на иголочку. Белую, розовую и белую. Ну, ivory. И вот так ровненько иголочкой придавливаю, ставлю их на место, на клей. Иголочку вынимаю. Теперь опять полоска из стразов. Добавлю клей. И теперь порядок набора бус я немножко изменю. Я возьму розовую, айвари и розовую. Таким образом бусы будут чередоваться в шахматном порядке цвет буса. клей на мой вкус размер 4 миллиметра самый оптимальный для серединок неплохо будет смотреться серединка с бусами диаметром 3 миллиметра ну, может быть еще 5 миллиметров но больше это уже будет перебор Меньше тоже будет не очень хорошо. И в таком духе я продолжаю дальше. Вот я уже сделала последний рядочек. Опять же, начинала я с бусинок и заканчиваю бусинами. Подравниваю. И теперь дам некоторое время, минут 10-15, для того, чтобы клей хорошо схватился. Вот уже клей подсох. И я могу сказать, что длина этих серединок у меня около 4 сантиметров И одна, и вторая, естественно. А ширина 12 миллиметров. Теперь остается срезать лишний фетр. Ножницы я подставляю немножечко под углом и срезаю плотно к бусинкам, вплотную. Теперь края нужно обработать огнем. Так это изделие наше будет выглядеть аккуратнее. И от температуры фетр поджимается и делается по краю очень тоненьким. Ну и все. Наши серединки готовы. Я благодарю вас за просмотр моего видео. Буду благодарна за комментарии, лайки кому понравилось и за подписку. Делитесь моим роликом в своих соцсетях. С вами была Ирина. До новых встреч!